Раз, два, три. Цена. Тройка. Тройка. Тройка. 26 единицам. Так, да. сейчас сразу две партии будут играть. Неважные парты. Даша, ты что выбираешь? Каташоп, Каташоп". Каташоп". Каташоп", Каташоп". Каташоп" система. А что а, ну, хорошо. Так, пожалуйста. Один. Yeah, that's Слушаем отдельно. Следующий тур. Пять секунд, думаю, директора совещаются. Кирил, цена назначил? Придумал? Так, миллиард, так, кто готов, Я На счет 3 показываем цену Раз, два, три. Так, у вас единица. У вас... Да, у вас двойка. И за ними сколько у вас. Ну что, давайте заводим на партнер Наступил последний год Ребята, рассаживаемся Наступил последний год Поднимите руку из покупателей, кто еще ничего не покупал что еще. ничего Не, не, сейчас Все, последний 2020 год, два. Два. Ой, 21. Ну что, за три. <соцентр> ну все, значит, директора готовы к покупке? Да. сейчас мы еще не продаем так, на счет три мы забываем что-нибудь раз, два, три один а и пять Так, так а у вас какая на... Да, <соцентричный> у вас какая-то нас какая-то значка... Да, а у нас какая-то значка... Да, то Да, Самая приятная часть, если все уже У меня даже пить. складываем числа. А нет, подождите, не, не на это слово смотрим. Смотрим, сколько у вас денег э, лежит перед вами. 12, свои суммы скажите 94. 94. 94. Ну что, видно, какие получились суммы, ребята. Смотрите, за Windows получилось 96, за Photoshop 123, за Ubuntu получилось 22 и за 1 94. Кто заработал больше всех? Кто выиграл? Фотошоп, фотошоп. Выиграл в Photoshop. Смотрим, какие они ставили цены. Они ставили сначала цены нереальные, никто не мог купить за такие деньги, все брали другие. А потом они ставили цены, которые не очень большие, но чуть-чуть больше, чем у конкурентов. Например, тут два, они ставили 4. Тут один, они ставили 4. И поэтому они понемножку, но заработали больше, чем другие. Вот такая стратегия, которая себя оправдала и что? У нас будут призы для этих двух самых хитрых и ловких директоров. Держите. Так, и На втором месте у нас кто? Винзу. Да, на втором месте. Так. Держи. Держи. Молодцы. Кто на третьем месте? Так, Марина и Аси. Да, мы чуть-чуть совсем набавки.